Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать провью, как у Масленникова. Получится вот это. Не забывайте подписываться и ставить лайки, пожалуйста. А мы поехали! Значит так, нам понадобится фотошоп. Открываем Photoshop, а именно фото. Теперь нам нужно фото кирпича. Мы перетаскиваем его сюда. Немножко увеличиваем. И переворачиваем вот так вот. И ставим вот так вот, чтобы он был немножко на угле. Окей, далее вот главный фон делаем синее. Чтобы это сделать, нам нужно нажать на цветовой баланс и выбрать здесь синий. И все, закрываем. И теперь цветовой тон мы делаем яркость пониже. Окей, отлично. Теперь нам нужен хромакейный человек. Перетаскиваем. Делаем его выше кирпичной стены. Растерируем. Теперь мы берем волшебную палочку. Она находится вот здесь, где инструмент средства выбора объектов. И вот так вот выделяем и нажимаем «Delete». Теперь мы берем этот инструмент «Перемещение» и перемещаем. Если надо, то мы еще увеличиваем. И поворачиваем. Окей, так теперь мы снова берем кирпич. Вот так вот просто перетаскиваем мышью для тех, кто не знал, что так можно. И нажимаем создать отправочную маску. Хромакейный человек у нас, типа, его не совсем видно, но это не совсем хорошо, поэтому мы нажимаем дважды и делаем мне прозрачность пониже. Вот примерно вот так вот. Сам хромакейный человек тоже мы ставим прозрачность. Но уже где-то на 80. Окей, хорошо, даже отлично. Создаем слой еще один, и рисуем вот, э, так сказать, такие контры. То есть э, мы берем кисть, делаем ее поменьше на 20. Делаем ее белой. То есть, смотрите, вот у хромакейного человека вот э, мы сверху у нас будет. Белая хрень, а снизу желтая хрень. Поэтому все это вы увидите в ускоренной съемке. мы все сделали теперь нажимаем фильтр размытие размытие по гауссу здесь мы ставим ровно 15 можете чуть побольше или поменьше окей берем теперь фото самого человека потому что у нас или иначе будет очень пусто мега пусто я бы так бы сказал бы и делаем чтобы вот было Человек был в кадре, или иначе у нас неправильно выражаться. Мы берем инструмент, где волшебная палочка, выделение объектов. Выделяем вот таким образом, и у нас вот так очень ровно выделяется. Кстати, забыл сказать, то, что надо сначала растрировать. Окей, теперь можно уже инверсию сделать и нажать Delete. Все готово. Что мы делаем дальше? Мы перетаскиваем вот в бок и так. Мы мешаем, короче, в бок и вот а, слой ниже делаем. Вот так вот. Опа, все готово. Теперь мы делаем тоже обводку. Окей, мы все сделали и мы также размываем на 15. Нажимаем ОК. Итак, чем мы дальше делаем? Мы дальше пишем текст. Также создаем новый слой и выбираем просто инструмент текст. Текст будет желтым вы же можете сделать любого другого цвета который вам нравится и все так пишем текст я поставлю где-то на 80 размер и, допустим название вот это окей <с oak> okay, мы написали текст и располагаем его по особенному кстати, шрифт я рекомендую поменять, допустим, на RL Black, чтобы он был близкий. И вот здесь ставим Black. Но у меня не влезает, поэтому я буду пользоваться вот таким шрифтом. Окей. Так, давайте выставим вот так, вот почему-то синий цвет. Выбираем инструмент перемещения и перемещаем немножко под кирпич. Опа, опа, опа, все. Вот капельку. Но это иногда очень сложно сделать, поэтому я вернусь. Окей, я сделаю, что мы дальше делаем? Мы кликаем дважды по этому слою, слою. Выбираем теснение. все настройки, вы видите у себя на экранах. Нажимаем ОК. Нажимаем Ctrl G, чтобы скопировать этот слой. Снова нажимаем дважды. Наложение цвета и выбираем тот же желтый, но потемнее. Теперь делаем вот этот слой выше и перетаскиваем его вот правее. Окей, okay, мы добились вот такого результата. Теперь мы делаем, сделаем синюю подсветку. Значит, так, снова создаем новый слой. Берем сам синий цвет. Вот такой, так, опа. Можете чуть темнее. И меняйте размеры кисти на 200. И вот одним движением делайте вот так вот. Делаем фильтр размытия по гаусу 100. Ну или если вы хотите то 150. Но я сделаю 100. Размещаем это. Все дело ниже все у нас есть красивая подсветка и последний шаг мы выбираем желтый цвет желтый Созлой, э, создаем слой выше кирпича и рисуем вот такие штуки это тоже у нас будет Подсветкой. Опа. И фильтр размытия по гауссу. 150. И все. Наконец-таки мы создали это очень красивое превью. Осталось только сохранить. И сохраняем. Ну а я на этом буду потихоньку заканчивать. Подписывайтесь и ставьте лайки. Огромное спасибо. Мне будет очень приятно за это. Всем пока!